Надо сказать, им, что он живой. Так они не поверят. Но ты же поверил. Ты же поверил. Он живой. Ты же поверил. Номер пять. Номер пять. Ты что? Ли? Я... Привет. Привет! Вот и я. А я без тебя уже соскучился. Нам не надо теперь. Прятаться. Мне не хватает информации. Нужно пообщаться. У меня есть вопросы, сомнения. Женщину вынули! Автомат засунули. Здравствуйте. Вы позвонили в Почту России. Какой у вас вопрос? Мы рады видеть вас. Скоро вы станете абсолютно счастливым. Я бы хотел Я бы хотел сообщить о преступлении сотрудников. Почтовое отделение 410-010. Если вы хотите оставить отзыв или благодарность, скажите статус, если хотите узнать статус ранее оставленного обращения. Женщина вынули, автомат засунули. Переключи на оператора. Ау. Фу. Ау. Ответ оператора может занять длительное время жалобы или благодарность за ожидания в очереди вы можете в мобильном приложении в разделе «Еще» или на сайте почта.ру в разделе Электронное обращение. Вам еще нужна помощь в оформлении обращения. Скажите «Да» или «Нет». Мне нужен оператор. А. Перевожу вас на оператора. Пожалуйста, после завершения разговора оцените качество консультации. А. Оставаясь на линии, вы даете согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных в рамках федерального закона номер 152. Разговор может быть записан. Вертер! Вертер! Вертер! верта Вертер! Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Еще раз, кто мне ответил? Кто мне ответил? Почта России, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Вы меня слышите? Привет, Верт. Я вас слышу, но у вас там постоянно что-то трещит. На последнем этапе планетарной трагедии Роботы проявили страшное коварство. Они создали зов. Такое жуткое, чарующее сочетание звуков, услышав которые, даже самые сильные теряли волю и покорно шли на пункты, где их превращали в счастливых, бессмысленных, самодовольных существ. Вы связь можете наладить нормально? И как мы будем разговаривать? Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. Я вас слышу четко и ясно. Можете говорить? Хорошо, тогда записывайте. Алло. Алло. Я могу к вам обращаться. обращаться можете по имени Татьяна, женщина. Вы можете записывать? А я не сейчас пишу. Татьяна, очень приятно. Вы живой человек? Вы живой человек? Вы живой человек? Я не слышу ответа. Мне нельзя, нельзя, я на службе. Да, я живой человек. Ну не похоже, по вы голосу. Не слышите? По голосу не похоже, что вы живой человек. Кто мне отвечает? Ты существуешь? То есть. Почта России, чем я могу вам помочь? Тот там. Да никто! Вы меня слышите? Это я. Почтальон Печки принес заметку про вашего мальчика. Тот там. Тот там. Тот там. Тот там. Тот там. Тот там. Тот там. Кто там? Я то вас слышу. Ну что у вас там трещит? Вы биоробот? Я биоробот! И меня еще никто так не оскорблял! Можете меня переключить на живого человека? Нет. Почему? Я живой человек. Вы шутите? Разве я похож на шутника? А! а, а, а, а, а. Я живой человек, я вас Внутри три машина, да? А снаружи как человек. Да не похоже вы на живой человек. А, а, а. А, позвольте узнать причину, почему вы думаете, что это робот. Ну потому что там тресчитывалось что-то, что-то у вас там не в порядке, контакты какие-то. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации, я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я всего-навсего скромный вертер. И голос у вас механический, а не живой. Не удивляйтесь. Так вошел в образ, что ему понадобится не меньше, чем две недели, пока он забудет, что он вертер из очень древнего рода. А, Позвольте а, а, а. А, а. Да, приносим извинения, ведутся работы. А голос у вас почему механически, а не живой? Никто меня не любит, никому я не нужен. Хорошо, приму как это комплимент. Я кибернетический организм, живая ткань на металлическом скелете. С ума сойти. Уточните, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Да хотелось бы, чтобы вы свес наладили, чтобы не трещал там ничего. Все для счастья живого. Вы хотите быть счастливыми? Плюс, конечно. Еще бы. А, я же вам говорю, приносим изменения. У нас ведутся работы. Я вас четко ясно завершу. Хорошо, записывайте номера регистрируемых почтовых... Отправлений, которые мне сегодня в почтовом отделении 410-010 при предъявлении паспорта не выдали. Записывайте. А я не сейчас пишу. То есть вы обращаетесь как или физическая? Ваш инвентарный номер. Я обращаюсь как живой человек. Поздравляю вас. Женщина, Татьяна, я вам представилась. Очень жаль, что мне приходится верить вам на слово. А вы физическое лицо или юридическое? Это вы физическое лицо, потому что вы должностное лицо. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Моя а живая женщина, Татьяна. Ты не преувеличиваешь. Это становится уже интересно. А, а, а, а, а, а. Нет, я обращаюсь не обращается как физическая или Ну и бюрократ же ты вертер. Вы биоробот или живой человек? Вы вообще-то родную речь понимаете или нет? Потомки нам этого не простят. Чем я? Хуже Коли. Вот возьму и уеду. Если я вас не устраивал, можете а Ответит другой специалист. Ну почему бы мне на самом деле не бросить работу? Мне положительно пора на свалку. аста виста Бэби. Здорово. Видишь? Получается. Нон проблем. Переключите на другого специалиста. Я вам говорю, что я, что я живая женщина. Я живая женщина, Татьяна. Почему, почему вы спрашиваете меня о том, что я физическое или юридическое лицо? Кто там? Да никто! У вас что, третьего не дано? Только физическое и юридическое лицо? Третьего не бывает. Ну, Кто нужно уточнить? Нет, нужно уточнить. Вы физическое или так как юридическое лицо мы не сможем консультировать, а физическое можем. Кто там? Да никто! А кроме физического лица у вас еще есть какие-то субъекты права? Я не слышу ответа. Какие субъекты права вы еще знаете? К сожалению, я вынужден завершить разговор по техническим причинам. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление и пусть отправляет меня на отдых. По техническим причинам. Нет моих больше сил. Так работать. Всего доброго, до свидания. А вы уверены, что это трагедия? Ну, разумеется, Вертер. Не по-русски. Пожалуйста, оцените качество работы нашего специалиста, ответив на несколько вопросов. А! Оцените общее впечатление от полученной консультации с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Тхусь! Оцените желание помочь сотрудника в решении вашего вопроса с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Тхусь! Оцените профессионализм и компетентность сотрудника с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5 – максимальная оценка. Оцените доброжелательность сотрудника с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5 – максимальная оценка. Была ли полезна полученная информация для решения вашего вопроса? Да, нажмите кнопку «2». Нет. Кнопка 1. Благодарим вас за участие в оценке нашей работы. Фу. Всего доброго. До свидания. Слушай, ну в следующий раз элементарная проверка на осознанность. Значит, говоришь, ты живой. А что ты можешь сказать об этом? Ответьте на вопрос. А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало, Что осталось на трубе? Они знают все. Еще вопрос. А и Б сидели на трубе, а упало Б пропало. Что осталось на трубе? А как зовут вашего отца там? Ну такие тут. Часто смеетесь. Блин, это проверка на сообразительность была, ну что ты, ну вот надо было его подвощать в какой-то странный. Я вот, у меня такое, у меня сначала сомнения были, живой это человек или робот. Слушай, как мы, люди, говорим, никакого чувства юмора. Научись себя вести. И посмотри на себя. Ходишь, как какой-то у**. Улыбайся хоть иногда. Улыбаться? Да. Ты знаешь, что такое улыбка? Смотри, видишь того парня? Он улыбается. Выбор движения. Анализ. Молодец. Надо только немного перед зеркалом потренироваться. Сначала думал робот, потом думаю, не, ну походу какой-то тормоз, ну это живой человек, ну тормоз какой-то. Потом думаю, не может человек так тормозить-то, и такие типичные вопросы постоянно задавать. А вы можете чему-нибудь научиться, что не заложено в программе? Можете стать как бы людьми, а не просто робот. Теперь я понял, почему вы плачете. Но я никогда не научусь. Потом я, я пришел к третьему выводу, что это искусственный интеллект. А потом я вообще засомневался. У меня как бы тройственное вообще ощущение возникло. Вообще что-то непонятное. Какой-то гибрид. Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать, ими будет чрезвычайно тяжело. А теперь скажи, кто изменил твою программу? Сам, раньше я был робот, а теперь я ожил. Нет неисправности. Я просто живой. А тебе-то кто это сказал? Я сказал мне. Хм? Может быть, целый ряд механических причин. Десяток пуля они в тебя влепили. Х -х -х. Перегрев. Не угадал. Тебя чуть не убило ударом молнии. А я здоров, как огурчик. Надо сказать им, что он живой. Так они не поверят. Ну ты же поверил. Убеди теперь своих начальников. Ну что, согласен теперь, да. что он живой. Живой, живой. И Чувства юмора у робота нет! А я живой? Живой! Ай! А я, я, я, я живой! Ура! у у у Эй! Приятель! Подумай о других! Поцелуй-ка меня тоже, Стефани! Ой! Приятно! Надо сказать им, что он живой! Так они не поверят! Но ты же поверил! Я же поверил! Ну ты же поверил! А ты не понял? А что я должен был понять? А, Это для тебя будущее Вы шутите? Разве я похож на шутника? А, а, а. Ну, иди, иди Раньше я был робот, а теперь я ожил Нет неисправности, я просто живой А тебе-то кто это сказал?